балочки сегодня со мной Дэн своя рыбалка идет снег не знаю как бы сниматься вам ребята ролик вот сегодня первый день ребята вышли на лед в этом году жалечки уже поставили был один загарчик но ну, что-то она бросила и все ждем время начала 11 -го. по идее должно быть уже выходы будем ждать так, сейчас ребятушки с вами вместе поставим жерличку Так, главное крючок не потерять Лед уже такой нормальный, где-то сантиметров 10 Так, раз, два, три заправляем сейчас найдем какого-нибудь живчика большеват поменьше надо немножко Опа. Так, где же вы там все все лошади какие-то остались все, свои большая, маленькая. О, руки замерзли, ребят. Вот, ребята, известный блогер Руси Талдомского района. Да, зелен, да, канал называется Своя рыбалка, ребят, подписывайтесь. У него всегда видео про рыбалку, там кто смотрит меня, у него там постоянно рыбалка, мы бывает выезжаем вместе. Я не такой фанат, как он, чтобы каждый день ездить на рыбалку. А я каждый день не езжу. Вот до недели считай не был, пока лед вставал, ну, ну, вообще да. нигде не был. Сегодня у нас первая рыбалка в этом году. Лед хороший, нормальный. Да. Был один загарчик, ну непонятный такой какой-то странный. То ли она его шуганула, то ли что. Ну, погоди, что, время, полдесятого столько расставились. Ну да. Может, Снег еще валит будет. как ненормальный. Че а, не на удочку ничего не клюет, да, да? Да я так чисто размотал, попробовал. А я же ее только сделал недавно. А первый выезд у нее. А Надо обмыть. Обмыть? Давай. Чайком Естественно. Наверное. Да, на первый лед, ребята, алкоголь ни в коем случае нельзя. ни на какой нельзя. Ну на первый-то тем более. Можно, да. так, ладно, выключим. так ребятушки загар время 10 30 где-то посмотрим есть там еще нет блеску не вымотал Посел что ли? Ну, вот они хоть разочек. Пей что ли, холостая, уже вторая холостая, ребят. глянем что-то есть есть О, такая ребята щучка О, заглотила по самую не хочу так не взял с собой этот, как его, экстракт а что-то она дальше не мотала, ребят, не разматывала где этот двойничок-то, как заглотило-то хорошо да, тут уже Закинула Вот такая ребята О, Гран 800 Не больше Так Ладно С первым трофеем ребятушки Так ребятушки Третий загарчик Ох ты бля, хорошая ну. Приятная ну, Тена балансирует, мне кажется, больше будет да. ну, ну. А ты на брюсенку, да, окуняся Ну да, я пока не, еще. Мотало так хорошо, прям оттуда фу, свист такой. Я не пойму, думаю, где свистит. Поворачиваюсь на тебя смотрю, пожалуйста. А я еще сначала тоже не понял, у кого сработал. Потом смотрю это. щука нормальная. Да, но а рот, Еще живет живой, видишь, ударила. Зевника нет плохо. Конечно, неплохо было бы взять. Тихо. тихо. Он за усом. Сейчас, сейчас. А. А крючок смотри разогнул Ладно, сейчас поставим поставим новый такой крючок стал сейчас другой поставим вот такая щучка ребят вторая Так, что у нас там? Коньячки где? Они-то тут хорошие Ой, Руки замерзли Так, тут эти Сюда, наверное, рассадим Так Вот Это поставим раздолбал. Так. Где одна, там еще одна может быть. Дэн там все пытается окуня найти. А я что-то на удочку пристав... Вообще не курьет ну, обычно лопнет там в другом месте озеро плюет. а тут обычно щучка. Так, измеряем глубину. Ну, давай, пошла. Раз, два, три. Ладно, будет четыре. Так. Щулка вот эта последняя приятная ж, тащить было. Рыбка большая И маленькая так. Ну это съедят Птицы Время у нас уже 11 Первую щуку я в 10.30 Где-то поймал Через полчаса вторая сработка Так, ребята Еще загар. Сейчас прямо на глазах открылся. Посмотрим, что там. Что-то не мотает. перехлестнулась, видите? Ох ты ушла! А? Ну мелкая, да? А он смотри, даже видишь, крючок на... Я уже говорю, я не загар, Но небольшая, не она там да. грамм 500... Да, без разницы. <laughs> У меня-то нифига. Вот кусок его уже стоит, вон там за пловоротом Я думал, может блин. Мои в середине, два Я его короче оставлю тут жить. Машина все равно моя. Сейчас соберусь или нету. Ладно, ну может что-нибудь еще Вот, прикиньте, вот четыре загара, да, один вообще пустой совсем. Сошла, две небольшие посадились. Ну, кого уже нет, СНР ты из нас. Прям как-то грустно. Ну ладно, может, ну, погода, видишь, другая стала. Вчера вот плевала, тут хорошо говорят. Да, вчера плевала, вроде хорошего города. Ну, а сегодня, видимо, еще не осталось. В час. Ой, я думаю, может это новенького поставить. Да нафига она в пасть его держала, заглотить не могла, слишком мелкая была сейчас на помельче и поставлю Да. полчаса вот каждый полчаса вот загарчик. Получего. Третья, Третья. Ой, ой. Андрей сегодня Настоящего рыбака на Андрей настоящего. Сергеевич да. Черная какая-то Печеньки ему оставлю И ну, блин, опять, типа, да, это, грамм 800. Да, это, это и 800 наверное, ну, потрогай. Че, ее трогать-то? Сколько? Чай не женщина. <сорец> Смотри, заглотил ты еще не до конца. А сам нет, <сорец> Ну да ладно, какое-то движение. фиговое, но есть. Ну полчаса, я тебе говорю, проходит, бакс где-то сработает. Да я вижу, у меня амплитуды чуть больше. Пока за несколько часов не одной. Так, ладненько, пойдем же возьмем. А мы прошли мимо. Да, да, да. Ничего не было. Да, вот он Даже еще не ну, давайте посмотрим, все равно не крутит. Может, еще держит, подожди. Давай подожди. Ну крути, хоть куда-нибудь, хоть чего-нибудь. но у меня а. вот там первое вот тоже так же наполовину и все и стояла Вот только что проходили, все нормально было. Ага. Пару минут, иду обратно, флажок валяется, аж улетел. В общем, как, друзья? Пока три щучки поймал, два загара холостых было, время уже час, и вообще особо клёво такого щуки я как бы не наблюдал. Он там, сейчас ходил до мужичка, он там сидит, и вот он, у него 20 желез стоит, но, и из 20 желез ни одной поклевки не было. То ли погода, то ли как. Позавчера он ходил, говорит, четыре штучки поймал. В вот, начале ставил, а сегодня говорит, вообще на даже ни одного загара не был у него На удочку тоже вот сижу, вот просто вот, уже промерзну. Поклевок нету. Сейчас не знаю, еще может часочек другой посидим, Ну пойдем Дениска все в поисках рыбы там. Вот все ищет, ищет свою рыбу. Я уже из журлицы переставил, там снял это от берега, сюда поближе поставил. Но эффекта, короче, никакого не дало. Сейчас еще посидим, может часик другой, и, наверное, будем собираться домой. Сижу, ребята, смотрю, не пойму, думаю, что такое, флажок, что ли, стоит. Сам флажок порвался, короче, видать, вылетел. И вот такая картина. Сейчас глянем. Уже домой собираемся. Как ты долго так стоишь? В этой лунки уже срабатывал что-то какая она хорошо выкинула даже флажки все обновить понятно так, ну что посмотрим что-то о, что-то мелкое о. еще одна Да? Дэн? на четвертая, ребят ну это совсем маленькая то по самый небалой так. ребята вот обычная леска грузила этому уже все она снасть такая ребят смотрите леска грузила и поводочек флюрокарбоновый сам делал короче леску купил флюрокарбоновый все сюда двойничочек Пойдем Поставим жильцо Жильцо поставим Так, ну что, ребятушки, закончили мы рыбалку Дэн, как тебе рыбалочка? Не, огонь Зайдите, кстати, на канал у него Своя рыбалка. Ссылочка Сварить, будет. как не надо рыбу. Да, зайдите и подпишитесь обязательно. То, что нам сегодня добыть удалось, это 4 штучки. Один вообще маленький. Такой карандашик. Ну, клювалось сегодня очень плохо. Даже у ну, соседа вообще ни одного подъема не было. там Сколько? 20 жерлиц, и ни одной штуки не сработало. Вот на серединке еще побегали, еще там более-менее. Ну, у нас немножко там было... Вчера, говорят, клювал, и позавчера. Ну, как всегда, как обычно, когда нас нету. Ладненько, ребят, заканчиваю ролик. Подписывайтесь на канал. На два канала, ребят, подписывайтесь. Своя рыбалка, мой канал. И ждите следующих роликов от нас. Всем пока.